Добрый день, меня зовут Наталья Владимировна Тимофеева. Мы посещали вместе с ребенком клинику 32. Обслуживались у доктора Дородных Валерии Вадимовны. Нам очень понравилось. Первый раз мы пришли лечить наши зубки. Мой ребенок просто считает ее зубной феей. Очень рекомендую. Ребенок ни разу не плакал, довольный, бежал на лечение просто с, с большим удовольствием. Спасибо большое.